добрый день с вами я богат и сегодня рассматривая курсы на платформе Gloport, мы с вами обратим внимание на курс мой источник дохода в ютубе это излюбленная э, тема многих и моя в том числе как заработать 100 тысяч рублей в месяц гарантированно Ну, название впечатляющее значит цена курса э, очень дешевая может позволить себе его каждый курс находится в топе как мы видим да я всегда рассматриваю курсы которые находятся в топе или же очень интересные курсы давайте перейдем на сайт продавца посмотрим что нам обещает здесь александр зелик как рублей в день? давайте послушаем это видео Давайте послушаем его Давайте включим, здесь не будем его а, сайта, перекачивать Без рассылок, рассылок без, без рекламных, рекламных кампаний рекламных. И даже без продаж И при этом не потратить ни копейки денег В этой видео лекции речь пойдет о самом простом заработке на YouTube Поэтому будьте внимательны и досмотрите это видео до конца Посмотрим какие результаты дает YouTube Посмотрим разбивки по дню 46 тысяч 20 23 12, еще раз 23, 7, 20, 16, 17, еще 17. А это мои карты в Сбербанке России. 430 512 рублей и 1 829 333 рубля. Эти деньги я заработал, не выходя из дома, всего за 3 месяца. А что же дает возможность таких заработков? Рассылки? Да, конечно, но это весьма непросто. Введение блогов и сайтов тоже может быть, но на это уйдет очень много времени. А если способ проще и быстрее? Такую возможность дает только YouTube. Почему же это возможно? На данный момент YouTube является самым большим и популярным видеохостингом. Каждый день выкладываются миллионы видео. Люди проводят в YouTube огромное количество времени. Да вы и сами любите посмотреть видеоролики, не правда ли? Но в тот момент, пока вы просматриваете веселые и озорные видео, кто-то становится богаче. Но не вы. Несправедливо, правда? Бешеная популярность YouTube а дает возможность очень хороших заработков. И это не 200 рублей за выполнение заданий и не жалкие копейки за ответы вопросов и анкетах. И все это происходит на полном автопилоте с минимальным вашим участием. При этом вам не нужно осваивать HTML, PHP и прочие заумности, чтобы создать свой сайт, заморачиваться над рекламными кампаниями, вести свой блог и танцевать перед камерой в погоне за изменчивым зрителем. Просто представьте, вы просыпаетесь утром, Подходите к компьютеру, нажимаете на кнопку включения, заходите в свой аккаунт и видите, что ваш счет стабильно пополняется и теперь у вас есть те деньги, которые вам так необходимы. Если вы досмотрели видео до этого момента, я так полагаю, что вам принципиально необходимо поставить свой доход на автопилот. Не так ли? Конечно, вы можете все освоить сами, но я предлагаю вам пошаговую методику видеокурсы. Моих курсов проверено тысячах людей, которые уже зарабатывают на YouTube. Отзывы вы можете найти ниже под этим видео. Но я понимаю, вот так трудно доверять кому-то в интернете. Очень много обмана вокруг, поэтому я всегда даю стопроцентную гарантию. Если вы не сможете заработать минимум втрое больше, чем стоимость моего курса, я верну вам деньги без лишних вопросов. Гарантия действует в течение 365 дней. То есть вы получаете годовую гарантию от любых неприятностей. Вот что вам нужно сделать прямо сейчас. Прочитайте отзывы ниже под этим видео. Примите решение, готовы ли вы начать зарабатывать. Нажмите на кнопку «Создать источник дохода в YouTube», выберите удобный для вас способ оплаты, оплатите ваш заказ и начинайте зарабатывать уже сегодня. Действуйте прямо сейчас. До встречи на просторах курса. Ну что ж, давайте посмотрим отзывы, раз нам Александр говорит про отзывы. Во-первых, здесь можно посмотреть часто задаваемые вопросы. Это единственная гарантия, которую я встречаю за все это время работы с инфобизнесом. 365 дней гарантия возврата денег. То есть, о чем это говорит? Это говорит, что не найдется ни одного человека, который бы не смог заработать. Скидка, мы видим, сейчас 60%, 760 рублей. курс и вот идут отзывы это реальные отзывы реальных людей идут скрины и э, я все же э, рискнул и прошел этот курс по той причине что многие мои э, клиенты и подписчики уже приобрели этот курс и э, все же просят меня э, рассказать о нем потому что он на самом деле стоящий и хороший когда вы приобретаете курс вы получаете э, вот такой вот сайт, доступ. И здесь идет, сейчас я вам скажу сколько, 6 частей. То есть 6 пошаговых инструкций, видео. Здесь идут необходимые программные обеспечения и необходимые плагины для работы. На самом деле все очень легко и просто значит регистрация скачивание видео загрузка получение трафика монетизация то есть но ну, одна из основных частей одна из э, таких самых важных да это э, то что откуда брать то есть александр говорит откуда все это мы берем как мы это берем чем то есть автоматизируем и э, как мы это монетизируем все вот в принципе и все, на самом деле все довольно таки просто и легко. Я этим методом пользуюсь уже не один год. У меня есть видео, которые автоматически после такого метода начинали набирать по 6000 просмотров в день. Да, на полном автованде я ничего я даже их не модернизировал и не оптимизировал. То есть, ну, на самом деле метод действенный, метод замечательный, курс недорогой. Я настоятельно вам рекомендую его взять и изучить. Параллельно со всем вот этим я создал свой отдельный канал и по системе Александра запустил его. Ребята, я вам скажу, что буквально на четвертый день уже пошел конкретный результат по трафику и пошли уже первые продажи ну на самом деле метод рабочий. еще раз говорю что я его использую не один год уже не один год да, несколько лет и здесь могу сказать что александр просто грамотно и комфортно вам преподнес ничего лишнего никакой воды ни растянутости 5 конкретных видео шестое дополнение и вы уже начинаете буквально с сегодняшнего дня получать свой первый трафик а трафик что такое трафик кто не знает да это когда мы монетизируем то есть получаем деньги смотря вот в эту коробку которая называется компьютер значит если для кого этот курс если вы умеете нажать на правую кнопочку мышки и скопировать и затем нажать на правую кнопку мышки и вот и написать вставить да, скопировать вставить скопировать вставить то этот курс ребята для вас, если вы э, не имеете канала то александр вам рассказывает как его быстро и грамотно сделать канал ютубовский то есть работа идет э, по названию вы видите э, социальной сетью с рекламно-социальной сетью youtube э, если у вас до сих пор нет канала то александр вам поможет его сделать если у вас есть канал но он не живой с помощью этого метода вы его оживите. И самое главное, что вы будете проводить время приятно. Просматривая приятные развлекательные ролики, вы будете на них зарабатывать. Это классно, поверьте мне, рекомендую. Я знаю, что вам понравилось это видео. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами я, Богат. Всего доброго, до новых встреч.